Все начиналось с того, что мы собрались втроем три клан-дестройера. И думаю, мне пора бы вас с ними познакомить. Один из них это робот. Машина, терминатор и просто железный мужик по имени Кава. PCIF Папе. Ну а второй, я думаю, вы уже поняли, кто это. Это мистер ДД. Хм, а ведь кланы действительно нас не любили. Нас рейдят. Чувак, отлично. У нас прорвут сейчас оборону. Эта история под названием Разрушители кланов. А еще я создал телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Заходи туда, прямо сейчас там проходит розыгрыш на топ-мышку. Если бы не верите мне, что здесь был жесткий контент, прислушайтесь к каве. Это был мой последний вайп. Я удаляю рост. Но он обещал вернуться, если мы наберем много лайков и комментариев. Он же не зря 10 дней страдал. Все началось с того, что мы отправились на поиски огромных клановых домов. И как говорится, где клан геймеры, там и контент. И пока я формил ресурсики, чтобы скрафтить себе стрелы, Дверка нашел подходящий домик. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я нашел, нашел, нашел. Просто да-да-да, в 22 Вот они, вот они, наши мальчики. И мне повезло, ведь бежать туда мне было совсем недалеко. И по пути я старался раздобыть какие-то инструменты. Чувак, сейчас ледоруб будет, ща будет ледоруб. Тут сейчас ледоруба попасть не может. По типу. Из ледоруб, слышишь? Сто В 19 есть кто. В19 я, приходи, я на магазине Да, да. Пока я стоял на переработчике, до меня наконец-то добежал робот Кава. И мы уже вместе были готовы разваливать весь сервер. На, Кава, держи. У меня до тебя кое есть. Мы побежали в сторону дверки, но на нас напали какие-то два бомжика. А свидетели нам точно были не нужны, ведь у нас был один коварный план. Что, деремся с ним? Да. Давай. <свист> Я его напугал. Попал в него. Тут еще один, убил его. Попал в него. Ха-ха, <свист> <свист> И вот, добежав до маяка, я сразу понял, о какой базе говорил дверка. Мне, конечно, показалась эта идея сумасшедшей, но клан-дестроеры — люди не испугливых, поэтому мы нашли свою первую цель. Вы чё, близнецы, что ли? Ну-ка, раздевайся, Кава. Блин, ну жёст, с такими никами нас будут вообще так душить. Ой, там ПВОшки есть. Мы переработали абсолютно все наши компоненты, которые у нас были, и увидели, что с этой базы выбежали клангеймеры. Он к машине идет, да, он тебя целит. Тебе гобыло. Два есть. Голову дал. Стреляю в него. Хоть я и пытался помочь дверке, но в этой ситуации его уже было не спасти. Зато мы узнали Ники. Балтика 90. По нашим данным, этот клан был действительно самым мощным на этом сервере И поэтому мы решили ему противостоять Но для начала нам нужно было отбиться от бомжара, которые хотели захватить наш маяк Один, одному голову дал Хит дал Минус один Сиди, сиди, давай С арбалетом Да, да, да, да, да. Скажите, что вы хит убили дал. его Еще хит Убил там бомжара фармит К тебе идет, прям, с камнем. Можешь его зафигачит. А -а -а. Он на твоем трупе смотрит. <laughs> Давай. его! <laughs> Давай. <Фигачу>. Хорош! <laughs> а еще немного позже мы увидели, как один тип с этой базы бегал и фармил буром. Там там чел один бегает, вот прям прям один с пушечкой. Мы можем попробовать его принять, да, в вот есть. да, да, да. Смотрю, он с буром фармит. Мы, конечно, попытались его убить, но у нас самую малость не получилось. Нам определенно нужен был дом возле этого кланчика. И поэтому я приступил к фарму. Кого ты что там делаешь? Жду утро ха И чтобы начать делать наши грязные делишки Нам нужно было найти самое подходящее место для строительства Тогда Дверка предложил очень неплохой вариант Харбор, метро? Харбор, переработчик Мы вообще изи там налутаемся Вообще просто люто втроем И перед тем, как идти строить домик Мы с Кавой решили забайтить типа в метро И попытаться забрать у него пушечку Он уходит Идет сюда. И знаете, мне даже в этот момент показалось, что они не совсем были рады то, что мы обитаем на их острове. Валите нахуй отсюда. К сожалению, спрыгивать он к нам не стал. Мы понимали, что чем дольше мы их тут ждем, тем больше мы тратим времени. Тогда мы выбежали из метро и побежали отстраивать наш первый домик. А для этого нам нужно было отформить как можно больше дерева. И пока мы воевали с различными бомжарами, дверка нам отстраивал свой кубик на воде. И как только у нас появился наконец-то дом, мы побежали искать каких-то фермеров. Ведь нам нужно было очень много скраба, чтобы изучить хотя бы первое оружие. Дело пошло, кава. Найс. Да. Минус один. Слива. Наказан. Это наш сосед. Немо. Вы можете задать вполне уместный вопрос Кто эти соседи? Так вот, перед тем, как мы построились здесь На нас нападали одни и те же челики а, убил нас. Nice. И жили они вот в этом маленьком домике Нам нужно было хоть какое-то оружие Поэтому мы поставили первый верстак И потратили весь скраб на изучение Дойти до пайпохи у нас не получилось Мы побежали фармить скраб И попутно познакомились с топовыми соседями У которых можно было что-нибудь ёнкнуть Ребят у меня есть план М. Тут есть тут шар, есть? тут есть шар По пути домой за топкой мы услышали Как кто-то стреляет с револьверов А нам они точно были нужны Убил ага. Он вышел я рипыч. Убил его Еще один Второго убил, Хорош, да. мы всех убили стрелять ревико еще ревиков если у меня 10 ревиков тут же не добегая до дома мы встретили снова наших соседей которые были уже с пэшкой. О, у него пешка дал хит он минус походу Потом убил? красава убил, убил убил убил пешку я двоих убил весь дамаг стенчил ахахаха Сейчас ночь, это просто нам фонарика не хватает Или факела какого-нибудь Ночь, как мне казалось, на тот момент Было самое идеальное время, чтобы залететь К ним на крышу на шаре Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское На самом деле, типа Погнали, погнали все может быть. Так, где шар? Да, да как мы вообще залетим, посмотри Ну там, наверное, точно турель да на, там На крыше на нету, турели есть по-любому, где печка А, наверное. ты хочешь прямо на крыше зайти? Да, да, да, и у них пушки повыбивать Давай, вот где, да, да, да что там есть кто? Я не знаю, сейчас увидим. Нету. Давай буду управлять. Все, вы полицей. говорите, если что. Блин, он что вылез? Он вылез? Он вылез? Улетаем, Помогите. просто улетаем, просто улетаем Помогите! Типа они свою мощь решили показать. Мы самую малость полетали вокруг их территории И когда наступил подходящий момент Решили попытаться залететь туда снова Но там уже стояла турелька Да Одного-то мы убили А, не, работает турель, уходи, уходи Ну и фигня Блин Когда мы увидели турельку, мы поняли, что там нам ловить пока что нечего И тогда мы побежали фармить наших соседей Которые фармили скраб <culpa> а, мясо, иди сюда. О, нифига. А чуть позже отрядку ангдестройеров зачистили метро. И налутали там самую малость компонентиков. А все, что находили, мы перерабатывали, так как нам нужен был скраб, чтобы изучить лестницу. И как вы знаете, если есть у тебя лестница, значит есть бигинь. Ой, получай pci в PC. пище Как только у нас появились лестницы, мы побежали исследовать территорию соседнего острова И наткнулись на одну интересную базу, где плавило очень много печек Слушай, у них там... Смотри, сколько печек, у них нет турелей Ага, ага Там, там пять печек, печек работают, пять печек работают Ну смотри, открыто, смотри, открыто, там можно просто залезть, там даже нету этой колючки Второй выходит на крышу И то, что будет происходить дальше, просто не описать словами во -во -во -во -во -во. Вон, видишь, что из стороны справа может залезть? Слева, танк, слева, слева, изи. слева, смотри. Справа они увидят, а слева здесь вообще кайф. Да-да-да-да-да. Они, они бензопилой формят, да. Я залез. Надо, вы... Надо выпрыгивать. Вы тут можно выпрыгнуть? Он на крыше открыл дверь. Я запрыгнул к нему. Давай. Запрыгнул к нему, все открыто, слышь. Ага. Тут открыто все, чувак, тут ящики. Ага. Я внутри! Я жив, я жив, я в бункере внутри. Убил сразу берданку, которая заходила. Он меня закрыл, но я Я в шкафу сижу. Куда? Убил У его. него оружие. Томик, Томик, Томик. Там У меня гантрап, домик. ребят, там гантрап, аккуратно. Чувак, я забираю, тут очень много резко. Контрите, пожалуйста, контрите, чтоб меня не убили Я репыч. Он открывает двери Он закрыл меня тут сверху, слышь. Ого, у меня ракетница, у меня... Чувак! У меня куча лута Я понимаю Да-да-да, я убиваю, это мой Томик Я шкаф разбиваю Но я не застроюсь здесь давай, давай. Меня блочит этот а, эти шкафы, мультишкафы, шкафы? Да? Они поставили этот еще, гараж у меня закрыли. Тут куча компонентов, он открывает двери. Каву убили, дверку закрыли, в доме появился какой-то челик, который переставил гантрап, и меня просто охватила паника. Я умер, я умер от гантрапа. Вы не представляете, как мне было грустно отдавать этот лут им обратно. Вы просто посмотрите эти ящики, в них столько было, Много всего. Плак! На самом деле мы ⁇ нкнули у них огромное количество металла, и все равно мы остались в плюсе. Открывает, он сейчас на крышу выйдет. ящики на втором этаже не смотрел? Под потолком. Я не залез, я типа... Сколько ресов было? Да. Да? Вот. Таким нехитрым способом мы умудрились улучшить нашу деревянную кибиточку сразу в металл. Ну, это было эффектно, на самом деле. Факел. Да, я приигнал, все жестко. После мы снова пытались их продепать, но они уже были готовы, сидели в джаггерсетах, принимали нас снизу. А, они в джаггерах сидят там, чуваки. Да, жизнь они в джаггерах, реально. Ладно, нормально. Посмотрите, какой дом просто. Давайте взглянем на дом просто. Это наш дом. Он был такой, теперь он вот такой. А обратите внимание, в шкафу у нас 500 нефти, ребята, все. А еще с их территории дверка смог утащить Томпсон, который мы сразу изучили. А после мы побежали фармить фармеров и доставать наших соседей, которые жили на воде. Кава, Кава, Кава, ты тут? И я тут Помнишь на воде дом? Короче, три чели, у них турель откисает вообще, изи По воде, я его убил Я прыгаю, я прыгаю, я прыгаю Турель, турель надо байтить А, вижу Вот, она по мне стреляет Сейчас, сейчас, подожди Забайтил? Да, байтил Ага о, -о, -о. Немного позже мы поняли, что там без лестницы делать нечего, поэтому скрафтили их 5 штук и побежали к ним снова. Мы можем с этой стороны прям слева попробовать. Да-да-да, к ним пытаются залезть, побежали к ним слева? Пока к ним пытаются забираться. Нет, залезли. нет. Он, шка он шкаф ставит справа, а, Это нет. он строит. Я запрыгнул. Я репыч. А, они по могут Вышел, вышел, вышел на крышу. Бля! Убил! Фу, Димон, я вообще такого не ждал, отвечаю. Калаш не упал. Бля, серьезно? Да, по турель. На нас напали. Меня убили. В этот день нам частенько не везло. Но мы не отчаивались, ведь мы клан-дестройеры. И у нас была цель, где мы могли снова йонькнуть металл. Поэтому мы отправились снова к ним. У пацанов печки работают опять все. Они прикалываются? из есть дерево? Да. Они, конечно, полностью все застроили, где к ним можно было просто попасть, но мы все-таки нашли выход из этой ситуации. Квадратик поставь вот сюда, и мы запрыгиваем. А вот тут спасада, походу, только. Не, есть идейка, конечно. Я тут. Вот. У них опять металл. Телесенцы есть? Залетай, да, да, залетай, есть, залетай. Есть, есть. Кава, залетай. Он на улице? Вон, вон он, вон он! Кава, залетай. Наказан. Залетай, залетай, залетай, Кава. Или давай я залечу, давай я залечу. Он уже на крыше? Ставь лестницу, Майк. Он уже наказан. Понял. Ты ставь лестницу, да, наверх залезай туда. Я с печек все заберу и уйду. Давай, лутай. Я скинул все самое ценное дверки, и он отправился в сторону дома сейвить нашу добычу. Nice. Я пошел. Дал-дал, ушел. <связь> Ой, блин, мне кажется, они уже не рады, что они тут живут. Жесть. Вот это они, конечно, крендельки. И вслед за дверкой я тоже выпрыгнул с этой территории, ведь выходить они больше не собирались. А дальше? Дальше, пожалуй, произошел самый переломный момент нашего выживания на этом острове. Помните клан на воде, который мы пытались ограбить? Так вот, клан 90-х пришел их рейдить. Тут рейд намечается, рейд, рейд, чуваки! Да, да, да, да, да, да. У нас один калашист смотрит на нас. Их рейдят. Ой-ой-ой. Мы можем одного калашиста на горе а, у нас а, поймать. А, как, как, как. Давай. давай, давай, вот этого на горе. А, он по мне, он по мне сильно пробил. Раз. Норм, норм, норм. Минус калашист один. А лутать его можешь? Могу, лутаю. Давай, по мне болт стреляет. Я пока ушел. Еще, еще. Дал, да? дыхуя хитов, дыхуя да, хитов дал, Димон. Убил. Хорошо. Да-да-да, бери, бери его и уходи быстрее. Забрал, калаш забрал, кровет. тут еще один калаш. Уди, у, уди, уди, Димон, я, я долутаю. По мне. Просто уйди, уйди, уйди. Я ухожу. Он у меня... Убил его! Красава, я иду, Димон. Изи лут! Я, я петляю, у меня еще калаш. Встал тип, встал тип, кава. Убил его? Да, да, да. А -ха -ха, хорош, чуваки, тупо клан фигачил. Мы прятали лут в смолстэшек и возвращались снова на этот рейд, ведь там можно было что-нибудь забрать. Убил на коптере типа! Убил, убил, да, да, да, -да я видел. Дал хит, дал хит, крыша, крышу, я? Да он чё, один остался, что ли там? Нет, их много. Убил одного! Убил второго! Кройте, ребят! Да-да-да-да-да. Меня убили, меня убили, чуваки. И пока я возвращался на этот замес с двушкой, они уже куда-то упетляли. И у нас был шанс подлутать что-нибудь с того зарейженного домика. Давай-давай быстрее, надо каве помочь, что-то лутаем. Мы еще до тебя долутаем. Кого говорит, много леса, слышь, да. Я резов, внутри, слышишь, я, заходим, внутри я внутри. Они все подиспавли? Там снаружи. Жешь! Тут двушки, гаска. ревики, слышь? Да, да, да, да, да, берем, мы бомжи, нам мы Помпы, это помпы! Смотри, сколько сетов! Сколько мяса! Да, ес! Yes. Ты где? Ты на первом этаже? Эти верстак! Но мы его не заберем, да, пока не выдолбим все Я Блять, втор... нам второй верстак, все. второй верстак, второй нашел В ящике О, отлично, отлично Ну если они такой толпой ходят Ты понимаешь, что можно с ними делать нафиг? И вы просто не представляете Сколько же было бомжар на этом доме Я убил Типа с Томпсоном только что О, бери Томик я могу в воде, короче, плавать и всех рубать Здесь у меня ласты есть Ну а пока Дверка и Кава залутывали Все, что там было, можно забрать Я убивал всех, кто пытался к ним подойти Еще минус один Я тупо акула, слышишь? После того, как мы вдоволь налутались Я поплыл к клану 90 В надежде что-нибудь у них забрать Я его убил Чувак! Пять человек вышло с двери одной. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах. Они куда-то с базукой шли, слышишь? Как думаешь, это наши к соседи идут рейдить? Да. Ахахаха. Ах, ах, ах. Давно таких кланов не видел. Клан 90-х, скорее всего, подумали, что мы живем в этом домике, ведь я их убивал прям под ним. И поэтому они пришли его рейдить. Каба их рейдят. Ахахахаха. Ах. Они просто бурят их насквозь, ты это слышишь? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Ха-ха, девять <связывая> человек. Знаешь, сколько их на сервере прямо сейчас? Нет. Шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать человек. <связывая> Я, конечно, пытался кого-то с бушечки поймать, но, увы, ничего не получилось. Тогда мы поняли, что, скорее всего, мы будем следующие, и нам нужно было как можно скорее укрепить наш дом и поизучать все, что мы у них ёнькнули. Поэтому мы пошли лутать лаборатории. Да, здесь тип есть. И не один. Услышав, что тут кто-то бегает, я принял максимально выгодную позицию для меня и начал выжидать свою жертву. Минус тип. Кава плыви мне быстрее. Да. Заплывай с того, с которого я заплыл. У него еще пушки есть. Вон, чекай в него. А -ха -ха. О, Кава! Кава, срочно, смотри в этот ящик! А -а -ха -ха. Хватай и плыви домой. Ну его нафиг, это надо сейвить. И, и все те компоненты. Ты можешь даже лодку забрать. И на ней уплыть. У него топка была, нет? А гранату я заберу себе. Кава засейвил все компоненты и привез мне гарпун. И мы начали поджидать лутателей уже сверху. Он к своему дружку по-любому плывет. Да да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, смотри. Плывет сюда сладенькая рыбка наша. Правда мы ночью фиг увидим его. Я буду светить, а ты будешь дамажить, потому что по-другому мы его не увидим. Да. Попал в него. Ты его смотри? Хорош! Пищай, пищай! А, фукинг бот! А, фукинг бот! А, фукинг бот! А, фукинг бот! А, фукинг бот! А, фукинг бот! А, фукинг -а бот!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 Минус один. Кава! Да. Я двоих распегачил под водой. Кава, у меня куча лесов, Кава. Красиво. Я не могу выйти только. То есть, если ты выйти не можешь, то и в дом попасть я тоже не смогу, очевидно. Да. Кавика не выпускали из дома, и тогда я понял, что мне нужно ему помогать. Сел в лодку и поехал домой. Я плыву домой тогда. У одного на натяжка, у одного томик, и у третьего двушка. Может, еще есть что. А, <музык> <музык> сидят клоуны. Двое. Пошуми дома, слышишь? Готов? У тебя двушка есть? Да, да Один минус Два хита дал слева Он выходишь слева, короче И перед дверью один, стой Хит дал Перед дверью и убил Один слева остался за домом где-то Нету никого? Нету, найс Клоуны ну, можешь за лодкой сплавать, смотри. Ласт у тебя? Там лута много лежит. Пока дверка стояла в очереди, мы с Кавиком фармили дерево, ведь мы понимали, что, скорее всего, нас скоро придут рейдить, и нам нужно было достраивать наш кубик. Блин, ну он уже забетонировался. Можно было снести вот эту фигню Янкой, Тут наша билда. И чтобы соседи больше нас не кресили под дверью, я достроил недостающие стеночки. Если что-то будет мешать, просто выстучим, да? Да. Это дом-кубик. <смех> Давай пока так сделаем. Если что-то ну, нужно будет разбить, разобьем. Потому что без выхода на крышу тяжко как-то жить вообще. Тут его закрыть надо по нашей технологии. Окей, я это ничего не трогаю. Вы сами сделайте. Я просто поставлю двери пока. И вы можете меня спросить, почему мы не улучшали все это в камень? Потому что мы пытались не привлекать внимания Куана 90. А еще в ящиках у нас было действительно много лута, и куда его складывать уже было непонятно, поэтому пришлось расставить ящики. У нас появилось неплохое оружие и желание поубивать типов, которые фармят на острове кланы 90-х. И нам с Кавиком пришлось проделать огромный путь, чтобы пробежать весь их остров, не привлекая внимания, и тем самым найти фермеров. И стоило нам только туда добежать, мы сразу увидели типа. Снизу, снизу, снизу, чувак, снизу. Справа. По воде бежит. Надо резать его. Справа. Вижу. Наказан. Он бегал в шкаф... шкафы расставлял. Ты пушку забрал? Да. Короче, есть план. Спорим, они сюда придут. Да. Супер. По идее, меня не должно быть видно, если вот так сделаю. Это грустные глаза, которые потеряли бензопилу, смотри. Он не знает, что делать. А руками фармить не хочется. Дерево чисто не хочет норму фармы выполнять, понял? Ахаха. Каменным топором. Ну ахаха. Пищая в пище. К нам никто не приходил, тогда мы решили их подождать в их же метро. И просидели мы там, поверьте мне, огромное количество времени. Я все надеюсь, что кто-то откроет крышку люка. Прям сейчас? Да Когда нам надоело сидеть в метро, мы побежали дальше исследовать экостов Ха-ха-ха Хорош Фигася Он домой запрыгнул, прикинь? pci в пище. Нормально, я МПшку забрал Минус беретого, пацана, все, у него больше нет оружия. Резервное оружие закончилось. О! О, найс! Ты для нас фармил, братик? Смотри, стакай, мне некуда. Уходим быстрее. Крутой малый, да? Ахахахах сзади фонарик на острове. Они решили забрать свое дерево обратно, а нас уже там нет. Мне кажется, его завтра кикнут из клана за такое поведение. Чисто устроился в клан, ставит шкафы. Было бы забавно приехать домой. И увидеть то, что у нас нет билды в доме. По приходу домой мы потратили весь скраб на изучение, так как мы понимали, что скорее всего нас могут зарейдить. Я попрощался с Кавиком, и мы отправились на зарядку. До завтра. Давай. Зайдя на следующий день, Дверка рассказал мне то, что наш домик немножечко зарейдили Но они не добрались до нашего основного лута, то есть не бахнули бункер И очевидно это сделали наши соседи, которые немножечко расширили свой домик Бля, я такой тупой, я мог вчера хотя бы в камень все прапать Я что-то вообще подумал, не привлекать внимания, и в итоге нас, блядь, эти наши соседи, блядь, и въебали Что, забрали много, там же ничего не было Арбалет, нас это плавательный хазмат блин, за арбалеты реально грустно с этой жалко. А еще новый день начался с того, что я сел с двушкой под ворота клана 90-х и выжидал свою жертву. Бежит сюда с фонариком. Вот он, мой персик, бежит сюда. Беги ко мне сладенький. Чуваки, Ага, он бежим. После дверка предложил ему устроить двушка тайм в метро, ведь они постоянно ее лутали. Надо будет одному типу только убивать сразу двоих. Надо, знаешь как? Лутай. Третий в любом случае должен остаться. У меня есть кратяч. Вообще не стрелять. Да, Если третий должен сидеть и вообще не стрелять. То есть, кто, то ну, вот мы вдвоем тут сидим. О, Лифт вызвали. А вот к нам едут. да. Ну это фигово. Это бомжара будет ехать, слышишь? Минус два. А кто это такие нахуй? Что за смертики? Наруто. Слушай, у нас теперь питоны есть. Бля, жалко, я не могу призывать динозавров. Я призвал динозавров, и они бы сломали крепость. А я бы залутался Понял, разрушили просто такие огромные динозавры. Ладно, я понял. Я пошел в телефон сидеть. Ну, слава богу. Идут, они тут! О, да, да, да, да. Я думаю, дал хит. Да, Димон! Знаете, мы явно не ожидали то, что с этой двери выйдет как минимум 6 человек. Клану 90-х явно не нравилось то, что мы сидели у них под домом. И поэтому они выселяли все, что находилось возле нашего острова, ведь они пытались найти наш домик. Нет, нет, нет, они у нас рейдят на воде, слышишь? Недалеко от нас, походу. Не может быть этот клан опять? Чувак, сколько у них нафиг ракет, я не понимаю Я схватил коллаж с глушителем и побежал бы ждать подходящий момент, когда основная пачка уйдет, чтобы убить последних Он меня как будто видит, короче а -а -а. Вот, давай коптера убьем Одного убил фул убью да, -да, -да, да да. Красава, красава! У него куча всего, у него три базуки! Кава, Кава, ты где есть-то слышь? Третий верстак Нам коптер-то куда ставить? Нас орут нахуй, Димон, я его ломаю, Димон! Я ломаю коптер, Димон! Харус! Сейчас, погоди, так, это то то так, сейчас Так, это убираем Эй, я только запустил! Смотри, смотри Хорош. <смех> О, это топчик. С этого момента жизнь у нас действительно начала налаживаться У нас появилось очень много различного оружия С которого мы просто разваливали весь наш остров Он умер МПшка ага. умер Да, я пошел елать Можно подпушить Димон этот, слышите, немного этих пилок, короче, чтобы смотреть Только аккуратнее спину себе тоже чекай О, куда столько? Еще один аккумулятор. И мы можем просто такую грязюку делать. Идти чисто пацанов вместить В зиме. Эх, и как вы знаете, все хорошее когда-то заканчивается. Выходя из деревянных дверей, я увидел такую картину. Он здесь, они с, с базукой, чувак! Нет, а -а -а -а! Никаких, я... Тихо. Никаких связей, блядь! <смех> Зачем показывать Санова? Очень вот прикол. Я просто... Тихо, просто тихо, не топаем. Просто... Сними ментират. И к такому на данный момент мы явно не были подготовлены. У нас деревянный дом, понимаешь? У нас деревянные двери. <смех> у нас... <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> понимаешь? Понимаешь, У нас деревянные двери. У нас ничего... Не, нам ничего... На, мы не... У нас не может быть этот лут, как бы... Как... Да ебай. В рот. Грашку срочно! Mm. да, неприятно, конечно Я закрыл Мерцевить. Надо базуки переносить Базуки переноси внутрь, потому что это ГБА Нам борода Застраивай тут, застраивай, чувак, застраивай Чем-нибудь Застраивай я ухожу На хазма, Димон Тихо, есть, есть, есть, тихо, тихо, тихо. не выходи Так, скажи мне, кто предатель? Кто сказал, где мы живем? Они здесь, за дверью Да, понятное дело Быстрее, быстрее, дерево, дерево, дерево План постройки, сейчас застраивать будем Зайди сюда, Димон Они МВК дамажат Пусть дамажат, пусть дамажат Чувак! Давай выйдем с той стороны ты дадим гол, я застрою. Их слишком много, не, нам ГБЛ здесь. По очереди выйдем вот там. Давай. Да-да-да, и убьем давай. всех, убьем всех. Вы чё, я застрою сразу. Као, ты первый. Чё ты смотришь? На нас? Давай, давай. Да, да, да. Меня убили. Я убил, я убил типа на крыше. Тихо, еще, у тебя спины, у тебя в спине. Тебя в спине. Нас, нас всех убили. Отбить такой домик шанса просто не было. Вы просто посмотрите, сколько было здесь типов, которые нас рейдили. Их тут, их тут, их тут 10 человек. ГГ! Их тут 10 человек, ты Минус понимаешь? 3, да. 2, 4, 6, 8, 10. И знаешь, кто, походу нашу хату спалил? Mm. Наши соседи русские. Я говорю, там предатели. Я видел, как он из двери вышел и стоит с ними, разговаривает. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ай, блин. Спасибо за калаш. И судя по тому, что у этих пацанов появился калаш, мы поняли то, что наши соседи продали инфу о нашем доме. После того, как они ушли, мы долутали остатки в нашем домике и побежали на аутпост покупать оружие и ресурсы, чтобы мы могли отстроить новый дом. Заходит. Готов? Давай! <Степляю> <г <Largory> <г <favorable> <г privileges> вот это лють вообще! <г Type> Уходим, у меня хп нет О. быстрее. Сюда еще один бежит. О! О! Наконец-то добравшись до аутпоста мы закупили дерево, купили пару томиков и МПшку. И отправились снова строиться возле клана 90-х. Все, добря... добряцка. Угу. их в лифте взорвем. Угу. И не успели мы освоить новую территорию, мы познакомились с нашими соседями, которые бегали с Томиками. Я иду тебя спасать. Они на горе, да? На скале. Да. Я под скалы. Один умер. Я второй? Он умер. Эй, Димон, ты вообще бешеный. Ты с Томпсона? У, да, них да, да, карты, у них все карты, у них все карты, у них все карты. Один хит ему дает. Три хита да, убили правого. Правый умер. После таких замесов оружия у нас стало действительно много, что даже было некуда его складывать. А новые соседи постоянно сидели у нас под дверью, и это немного напрягало. Двоих убил. Я умер. Он направо ушел. Каба жив? Да. Такой бред. У нас вроде бы как мы с нуля стартовали, да? У нас тут оружие больше, чем в том домах. Под домом у нас сидело огромное количество бомжей. И нам нужно было с этим что-то делать, так как играть дальше было невозможно. И поэтому мы отправились на плотный фарм камушка. Ведь нам нужно было расширить наш домик. И в этот день строительством целиком и полностью занимался ДД. Также возле нашего домика начали отстраивать какую-то клановую базу. Но мы сразу этот момент пресекли. Что это такое нафиг? Чел пришел, просто деревянную фигню построил и умер. Потом к этому домику вернулся еще один челик, но он уже был залутанным. Умер. ха <свят> У него слетел. Я надеюсь, что это не 90, потому что у нас... Блин! Посмотри, это что за хуйня?! Не палим, не палим, не палим, не палим, не палим хату, не палим хату. Куда бежим? И Никита Ламборджини был один из тиммейтов клана 90-х. И сказать честно, мы были очень рады такому подарку. Наш домик сразу превратился в металл. Неправильно. Так. Это металл. Вот эти вот треугольники в металл. И вот это, наверное... Не, потолок, а здесь можно просто хотя бы металл ее сделать слева. Наконец-то мы полностью изучили второй верстак и открыли базуку. И с этого момента мы могли уже делать очень неплохой контент на территории клана 90-х. Еееее, yeah, мы прошли огромный путь нафиг, чтобы изучить эту ракету скоростную. Четко. В натуре классно. Жестко. Я предлагаю всем кельнуться нафиг. Понимая, что Никита Ламборджини, скорее всего, спалил наш дом, мы стали тратить ресурсы на обустройку нашей крепости. Ведь мы не боялись рейда. Наоборот, мы хотели, чтобы они потратили как можно больше ракет. Клан 90-х маяк полностью огородили, и там постоянно перерабатывали какие-то ресурсы. А у нас был план, как туда попасть. Смотри, мы можем себе шкаф забрать, он до сих пор из дерева, и просто перелазить там. Давай мачете возьмем, залезем, выбьем его. Бери мачете, я стороны, пока просто... залезу. Бери мачете, я пока залезу, разведываю. Типа, будет там кто-то. Давай давай давай, давай давай давай давай Я на маяке. Отсюда открывался шикарнейший вид на их территорию. А также с самой верхушки маяка мы могли сбить у них корову, которая находилась у них на крыше. Но это был наш запасной плен, ведь мы хотели изначально дождаться, чтобы кто-то к нам пришел на перераб. Блин, такая надежда была, что он ко мне пойдет. Дверка принес мачете, и мы начали выдалбливать шкаф, который нам мешал. У меня мачете нет больше. И пока мы спокойненько выдалбливали фундамент, мы увидели, что полетела корова куда-то на край острова. И это означало одно, что они полетели кого-то рейдить. И на такой важный момент у нас уже были скрабчены базуки и скоростные ракеты. Ракетницы не нашел, нашел. Все, пойдем. мы... Да, не будем? Будем? Не, не попадем, ты че. Может они обратно прилетят сейчас долутывать, слышишь? Вот они еще рейдили, там внутри типы. Давай бахнем, давай с базуки туда бахнем, чел. Внутрь, он внутри сидит. Давай, давай, давай. давай. Готов? Раз, два, три. Попал его. А? Да. Он умер! Так да, понятное дело. Где он? Ты видишь его? Я не знаю, Это нет. Это с него посыпалось походу, нет? Ебать, тут с леса, суки, Тут ресов! ДИМОН! Пока я собирал все самое ценное, дверка уже ныкал весь лут в смолстэшике. Потом мы забрались на маяк и очень долго ждали, когда же кто-нибудь придет на переработку. Коптер взлетел, смотри. Ой. Может он к нам хочет приехать? Я не уверен. Да. Ладно, я... Короче, я наушники у меня на, на голове. Соответственно, если что, просто любое слово, я вернулся. Я пожжу немножко. Слышь, давай его пранканем, он сейчас это отойдет, короче, подальше от компании. Мы ему летят, летят, и он подойдет к нам. Он слышит нас. Блин, надо было тебе написать об вот этом. Съел, съел биг биг Я съел беглея. Я, хуй. я когда-нибудь хуйка. Спасибо, так. что не поделился вот как мы не чекали маяк, так тут всегда кто-то был. Ага. И поверьте мне, сидели мы здесь очень долго. Ну ладно, посидели два часа и хватит. Знаешь сколько их на крыше? Ну? Четыре челика. Че будем бахать у них корову? Готов? Давай. Да, готов. Раз. Да, раз. Два. Два. Три. Три. Я взорвалась. Ч ⁇ четко, четко. Я вижу его, он смотрит на меня. Я его убил. Им это настолько не понравилось, что они даже начали пушить наш маяк. Справа. Я убил у вас ракеты снизу. Он у нас был? Одного внутри? убил с ракеты, я убил, да-да-да. Одного убил с ракетой, я, я умер. Я забрал каваш. Кава, за мной. Ахахаха. Антенка в отверстии. Нормально. Прощайте. Кава, нет! Кава! Диван, уходи! Что ты наделал, Кава? Честно говоря, мы даже не знали, догадывается ли этот клан, где мы живем, или нет. Поэтому мы спокойненько сложили все ресурсы в нашем классном домике, застроили наш бункер и отправились отдыхать. Первоначально, проснувшись в домике, я даже подумал, что все нормально, но увидел то, что билды у меня больше нет. А еще меня смутила вот эта дырочка в потолке. Ух ты. Ух ты. Вау. И, конечно же, первым делом я побежал к моим соседям, ведь мне было интересно, не зарейдили ли их. Ты что там делаешь, блядь? Я смотрю... Смотрю на их базу и немножко грущу от того, что мы бомжи. Блин, нету спалки в шкафу, не могу второй верстак снять. Пробегая возле их гаража, я увидел то, что у них открыты двери, и внутри стоит залоченный шкаф. И это означало одно, что мы там могли что-нибудь йоникнуть. Я поформил немного дерева, дверка меня забустил. Каким-то чудом я пробежал через гантрап... Я пробежал. Во, ломай и разбил этот заветный шкафчик. 3 мпшки чувак! Давай, давай. Слышишь это? Это на то, что надо, бля. Димон, только сломай гантрап, он тебя затылок не убил, пожалуйста. ша ша, ша. Гараж! Я могу тебе. Гараж. А, а, а, а. Ломаю гантрап. Я, <связать> я... <связать> <связать> я... <связать> <связать> я другой гантрап не убил. Таким нехитрым способом мне удалось снабдить оружием разрушителей кланов. Ну а после через метро мы отправились в сторону арктической базы, где мы собирались отстроить нашу кибиточку, чтобы нафармить там побольше ракет и бахнуть типов, которые продали инфу о нашем доме. На лыжных мотоциклах, короче, э по берегу доезжать до этих типов и взрывать им ферму и съебывать. Да, план у нас был неплох, до зимы мы добрались, отстроили там свой домик и вроде бы все уже пошло по плану, мы поставили третий верстак, прошли половину изучений, познакомились с соседом, но мы не знали, что мы построились возле еще одного огромного клана. Жизнь ну и домина. И изначально я даже пытался с ними договориться, мы были готовы платить им дань, чтобы они нас не зарейдили. Эй, гайз, эй, гайз, сноу лордс, can you hear me? Сноу-лордс, can you hear me? Сноу-лордс, I have a question. Snow lords. Snow lords. У них в этот момент уже плавились большие печки и что-то они точно замышляли. И разговаривать со мной никто не стал. На нашу зимнюю рт стабильно кто-то приходил в топ-сетах и стабильно отписали. Ага, вижу, за скалой один остался, кау, да, вот так спину слышу. Два хита дал, да. Он один тут. Надо пушить его. Я пушу, пушу. Минус, минус, минус. Еще один по мне стрелял да, да. Такие войны обычно к добру не приводят. Это была наша тотальная ошибка. Переезжать как-то не хочется, да? Да. Они рейдят нас, Кава. Стой. Пусть прыгают, я их бахну. Они меня взорвали, ты жив? Кава, я взорвал одного, да. ты жив? Контри. Я Репыч. А еще в этот момент, к нашему несчастью, сервер начал лагать. Вот такое совпадение, и нас снова выселили. Меня убили, они лагают вообще по жести! Это был уже восьмой день подряд, когда мы играли в Rust по 12 с плюсом часов. Ведь кроме этого сервера, мы играли еще попутно на двух других. И что мы там творили, это была лютейшая жесть, которую вы можете увидеть на канале Держи Дверя. Мы, конечно, и устали играть в Rust, но не закончить начатое мы уже не могли, поэтому вернулись доставать клан 90-х. От чего этот тип тут сдох? И это был восьмой день подряд, когда мы стартовали с нуля. Но Rust... Раз нам начал присылать подарки. Тут я нашел сгнивший дом, в котором было очень много компонентов. Офигеть, что я нашел, Ватафак! Ресурсики я, конечно же, застроил. И так у нас появился новенький домик. А в принципе можно за ту дверь поставить пока что. Долго мне бомжом быть не пришлось, я подбежал ко второму верстаку, скрафтил себе питончик и я уже был вооружен и опасен. Топ. Первым делом меня ждали приключения на острове клана 90-х, куда я сразу и отправился на этом черном коне. Опа! Здорово, Боров! <смех> Они бегают, фарма-отресы, как... И кек. его лесики мне действительно были нужны. Я полностью заапгрейдил весь домик в камень. А это чьи двери? Это не наши двери. <смех> прежнего хозяина какого-то. Мы, очевидно, отсюда переедем, но пока что нормально убежище. Временное чисто. Взяв бур в руки, я бегал и фармил камушек. И дорога Мы меня привела к лесу. подозрительному домику, в котором не было потолков. Ух ты, да, я что-то нашел. Тот домик выглядит, будто бы он только-только гнить начал. Ё-моё! И мне очень повезло, что я оказался здесь первый, так как тут лежал подарок судьбы. Да, тут сетики есть, слышишь? Недолго думая, неподалеку от этой сгнивающей базы, я строил свой маленький домик, в котором мог хранить этот лут. Но оружия у нас уже много. Понял. Пока я занимался выбуриванием сгнившего дома, Дверка пошел и купил третий верстак, который нам очень был нужен. Уф. Ну, кстати, строчки сера это нормас. Чайный столик. То, что надо. Вот смотри-ка. Вот тебе конь. Вот тебе стол. Вот тебе вот эти реза. Удачи. А можно ответственность не перекидывать. Я просто не переживу это, понимаешь? Насколько я помню, ты гантрап умеешь делать, да? Гантрап умею. Да, я да? подоговорить, да. вы не будете меня убивать? Нет, не будем убивать. Не да. Все, не убивай этого бомжака. Все, а, отлично. отлично. Что там? Вы что, тут решили поселиться, типа, да? Вы ну, поселиться? да, немного, да. Ага. Ну короче, да, вон там вон мой домик будет, вот здесь вот, печки и в МПДшки. Угу. Окей. Мы познакомились с нашим дружелюбным соседом, и в этот день целиком и полностью занимался строительством я. А пока я строился, кава и дверка лутали метро, так как скрапа нам нужно было много, чтобы изучить ракеты. Когда у нас плавились печки, я побежал охотиться за мишками. Алло сосед, ты? Надо будет как-то тебя добавить в пати, чтоб тебя не убивали, ребята. Я у тебя НПЗ воспользуюсь тут. Хорошо. У нас не очень пока что ладится все. У тебя топливо есть? Нефть, топливо, что-нибудь такое Есть патроны 5.56 Ну давай, не знаю там за сколько, 30 штучек, нормально будет? Вот, да, три, давай такие, Три трубы ну, давай, Там блин, 27, да. но могу три патрона Да, да, да, Дома я расставил огромное количество печей, ведь плавить нам нужно было очень много И это максимально бы ускорило процесс Уф, сейчас тут такая плавильня будет. Генератор серый. Ну а как сказал Кава, держи дверь, принес соплю домой. И вы просто посмотрите на это. Чекай, аха. Кидай ее дома. А -ха -ха -ха -ха. О, сопля, топ! Соплю. Кава, иди дерево, руби, пилой. Диман попросил я вчера рубил. Сегодня твоя очередь. Когда ты там вчера рубил дерево? Когда ты там рубил там вчера дерево? Я не помню такого. И в конечном итоге Кава выиграл спор. И держи дверь, пошел формить дерево. О, как раз солнышко только встало. Смотри, сколько тут дерева в округе. Я отошел буквально на 5 минут и когда вернулся увидел такую картину. А, что за гений это сделал? Покажите мне этого гения. Кава, это ты сделал? Нет. Это сделал ДД, да? Кто сломал мне маску? Нет. То есть пока я ФК шел, да, мне лицо разбили. Админ подлетел. Ага. Держи весло. Давай его похилим и от мудоха ему его Все, давай, понеслась. О, у него реально ракеты, смотри. Лутай. Изи, тупо ракеты. Стой, так и оставим, Ты его не поднял? Нет. Ахахах. Слушай, он, он спалит нас, он спалит, что мы сделали. Ну пускай у него лежит, он все равно не заметит, я думаю. Блять, от чего я сдох? Ты от голода, от, от Сука, голода блядь, умер? Меня убили, блядь. Ты от голода умер. Сука, верни шапку, блядь. И, наконец, как только у нас появились боевые ракеты, мы побежали выносить у них гараж. Вперед. Мы к этому шли 8 дней, 8 вайпов. Каждый день с нуля. И вот, наконец-то, этот день пришел. Вперед, команда. Песня в Взорвалась она? Да. Теперь правая. Агноз. Так, кава, не мешаю. У меня две двери еще. Тачка. Гони тачку! Гондра, Ого! Чем? Чувак! Смотри в этот Ой, лор, ящик, пожалуйста. чувак! Смотри в этот ящик! Ебать! Тихо, Димаш, ебать, от патронов, слышь. Выдавливай, выдавливай, забираем у них это, слышишь? Коптер, коптер, коптер. Отойди, отойди, я взрываю гаражку. Давай, давай, давай. Взрывайте гаражку, у кого ракеты есть. Да, да, да, я ракету заправляю. По-моему, идет. Слеза. Стреляйте. Я контролю дверь. Привет. Все, взорвалось. Слева, слева смотри. Давай добьем. Да, Слева дверь. А... Я слева бахну, дверь. я бахну, отойди. Добивай разрывными Ставь две, две эти Поставил Ох, жесть, тут вот 100 коресов, Вы бы видели, вообще пиздец Наверху открылось, э, кстати де, Делай шкаф, делай шкаф, слышь Дерево есть у тебя? А, там, там дерево, да, там дерево было Краффить шкаф Пулик! Лута. Чего? Пока Дверка занимался перестановкой расставлял везде МВК-стеночки, я строил башню и начал разбивать их ПВО. Минус ПВО. А после мы взорвали две гаражки и освободили коптер, который нам ой-ой-ой как был нужен. Прыгай вниз, короче, садись на коптер, пока поразбиваем у них турели. Я надеюсь, ПВО у них больше нет, потому что я видел только две. Прям максимально надо высоко, наверное, взлетать. Так, ну она должна уже отлететь. Подожди, еще одна. Все, минус. За ракетами летим. Видишь, у них люк на крыше? А, хотя сядь, сядь, сядь, посмотрим, что в ящиках. И вы просто посмотрите, сколько было лута на крыше в ящиках. Стоило всего лишь разбить турельки. Я продолжал взрывать турельки, а дверка продолжал перевозить лут. И тут зашли хозяева этой территории. Он, походу, сейчас заберет весь скраб на с этих... ...магазинов. Да, тут чел забирает скраб весь. Коптер, к сожалению, мы разбили, и шансов оттуда убежать у меня уже просто не было. И тут, пожалуй, началось самое интересное. Зашло на этот сервер огромное количество клан-геймеров, которые решили забрать себе все, что мы забрали у них. Сейчас будет самый сок. Нас ракетами закидают. Ахахахах. Ворота открыл. Идет к нам, слышишь? Минус один. Убил одного. Надо лутать их, короче, подлутывать постоянно и заносить uh -huh, сюда. Uh -huh, uh -huh, Лутайте, uh -huh. он снизу валяется. Дал хитулю пулеметчику. Пища F папе. Аха. Хорошо. Као, я вешаю твою фотку. Элку. И судя по его высказыванию, у них неплохо так горела жопа. Эй, ты бомж баный нахуй. Ты думаешь, что ты охуенно что ли? Нас рейдят. Чувак. Отлично. У нас прорвут сейчас оборону. Прорвут оборону. Кава! Они в шкаф, по-моему, рейдят, я не уверен. Нет. Идет прорыв обороны, Диман. Они в нас рейдят, слышишь? Идет прорыв по борону. Дверь, живи! Я гранату закинул. Идут прорыв по оборону! А! Я умер! Кава умер! Нет, Кава жив! Че, они все? Они внутри у нас, да? Опа, откройте, дверь! Откройте! Их тут 10 человек, слышишь? <смех> Их тут 10 человек не рейдят свою ферму. Прощайте! Прощайте! Прощайте! <смех> <смех> Хоть они и забрали ферму обратно, но большую часть ресурсов оттуда мы смогли енкнуть. Я взял с собой МВК, обменял его на скраб, купил коптер, и мы были готовы делать еще одну грязную ходку. Но для этого нам нужно было как минимум скрафтить еще Сишки. Все, я заехал. Топ. Можно дверки ставить сюда и все. У меня еще 200 МВК осталось. Так, надо обязательно сфоткать, как спят два клан-дестройера. На следующий день мы скрафтили 4 СИшки, и Дверка побежал на маяк разведывать обстановку. И тут он увидел, как они что-то отстраивают из МВК. Но он реально строит лютую хуйню. Короче, вот он строит уже крышу строит Но вы, если залетите, он, ну, типа неожиданно как-то убьете его То, возможно, с четырьмя сихами даже эту базу себе заберете, МВКшную Короче, вот они идут, вот они Вот они, вот они Давай Открывай двери Рейди кава, сишками, сишками, сишками еще двери тут люки нету люков тут мвк двери кава шкаф шкаф шкаф шкаф кава голову дал я убил коптерщика на с ракеты Одного убил, Кава, я, я валяюсь, Кава, я валяюсь, поднимай. Я его убил, Кава. Пока Кавик сражался за их башню, мне нужно было максимально быстро нафармить наш шкаф, чтобы заруинить им постройку. Чекай. На нас напали! Сишки? Mm. Кава взрывает. Я Рипыч не поставили еще. Я плыл туда и надеялся, что они не поставят шкаф, и, о чудо, они это не сделали, я смог поставить свой. Я застроил, я шкаф поставил. В дерево? В камень. Мы взяли дома МВК и бежали застраивать шкаф, как вдруг услышали взрывы ракет. ОГО! Тут СИшка! Тут весь лут, слышишь? Лутай! Жизнь, дай одежду, одежду, одежду Забирай, забирай, все, я на крышу полез Тут коптер стоит сверху Убил его с базукой У меня куча МВК, чуваки! Давай, давай, давай Зали... Залетай, Као, реще! Я воду, я буду воду, я буду воду. Ты в воду уходишь? Надо уходить, мне кажется, нет? Уходи, уходи, уходи. Кава, вон, вон труп. Лутай его, я пошел вниз нафиг в воду. ТНК есть ТНК? Нету. У меня две строки МВК, чуваки. Я ухожу. Есть ТНК, Кава? Давай дефать, слышь, это дерьмо. Все, что я оттуда юнькну, я умудрился засеять. Тем временем дверка и Кавик сражались там до последнего. Оу! Подними, подними, подними! И туда, смотри на лестницу. Вот давай ночь начнется и мы уйдем, Кава, слышь? Пулик не сможет нас скрыть. Пройдет вас, да? Или что было? жив да ты можешь через окно прямо сейчас прыгать ко мне слышишь воду давай я не вижу никого в воде просто прыгаешь в воду и уплываешь нафиг а прямо прямо плывешь тебя никто не видит я ]lerde. к пошел обратно Так нам удалось засейвить огромное количество ресурсов с их вышки. Но это был еще не конец. Ах да, помните тех типов, которые слили инфу о нашем домике? Так вот, их настигла крысиная карма. Этот же клан 90-х, когда они отформились, пришли и забрали их все ресурсы. Они кричат, мы вам... Они кричат, мы вам даем шанс. Типа, доставайте оружие, типа, или мы сейчас достаем ракеты и рейдим вас. Прикинь, какие мощные 10 человек пришли кибитку 2 на 2 рейдить с хаты, где китайская стена стоит. Я больше. Пил-пил, 90. Да? Да. Да, они прям нехило, нехило выносят этот дом. Это просто unbelievable. А тем временем, пока выселяли тех типов на острове, мы скрафтили сишки и полетели взрывать у них магазины. Смотри какой рассвет, слышь, это прям то, что надо вообще. Давай. сейчас <связать> ПВО, ПВО собьет. У них люк открыт, по-моему. Попал? Да, ПВО стоит, но оно, по-моему, не работает, Диман. Как поставить сюда? Нашел. Давай. И туда сразу, в люк. Оп! Я внутри. Тихо, так стой. Слушай, а как нам бахать тут в сейве, чтобы быть? А что тут все пусто? Повесил. Я надеюсь, мы не сдохнем, потому что это... Не, мы не должны сдохнуть, мы не должны сдохнуть. Вращай! О. Блядь! А Я провалился. О, ракетница. Ого, Ого. тут лазеров! Так, надо еще один бахать! Не еще один бахать снизу. Я наверх пошел, на всякий случай мало ли, все бывает. Вс Тут все задиспавнили? Да. смотри. А, это ты выкинул. А, это я, да. Не понял. А калаши что где? Какой Что-то какой-то тут лут, да, вялый. У нас оставались еще парусишек, и мы решили попытать удачу и бахнуть у них одну дверку. <звы> Ого! Ха-ха, <звы> соревьящик! Карточки. Чувак! Чё там? А ты не Три? взорвал дверь? В смысле? Я не знаю, как это произошло, но МВК-дверь не взорвалась. И тогда мы схватили весь основной лут, который мы видели, и повезли его домой, ведь коптеров у нас было здесь довольно много. Все, готов? Во-во-во. Все, полетели. Давай-давай. Дома мы скрафтили побольше скоростных ракет на весь порох, который у нас был, и полетели снова добивать турельки. Надо у них ПВО Там разбить, рак... все разбить, короче, понял? И уйти оттуда как герои. <соценно> <соценно> Нормас. <соценно> вот у, дел... Тут еще МВК, полторы строки. <соценно> тут ящики тут, локер. Вот, 200, 200 тканей, 200 тканей. Спустись вниз. Там еще пали, двери пали. открыты, люки открыты. Через, через МВК дверь? Тут турель стоит, по-моему. А, а, а, а, а. Да, стой, ко мне иди, ко мне иди. Давай турель бахнем, а потом будем смотреть. Воу, воу, воу, погоди. Попал в меня. Ее изи бахать. Есть ракета? Это последняя была? Не, Кто у меня у еще есть, дохуя. Так, если я умру, то я сдохну. Так что ты умрешь? Вот, на, погоди, стой. Тут все открыто, чувак! И турели, турели, турели, много турелей! Она наверху стоит, прям тут, прям наверху, прям здесь! Бля, Диман, а что ты не сказал-то, А <laughs> Я ее только увидел, чувак! Там, там еще справа турель снизу стоит. Я ломаю. Давай. Не ну, убей, пожалуйста, нас. Не, ты просто не подходи сюда, тут опасно. Еще Погоди, не подходи сюда просто. Я лучше нижнюю сломаю. Я тоже нижнюю разбиваю. Дальнюю. И все было довольно неплохо до этого момента. У нас кончились скоростные ракеты, и бах и турели нам уже было просто нечем. Поэтому мы разбивали все ящики, которые могли разбить. А еще зашли хозяева в онлайн и позакрывали все гаражки, прям перед моим лицом. Давай просто улетим отсюда. Убил его, Внутри. Убил его. Я забрал все самое ценное и просто слинял на коптере. Ведь ловить на этой базе уже было просто нечего. Я улетаю. Я улетел. Ну а дальше? Дальше мы уже чисто по фану решили залететь последний раз к ним на крышу. И поубивать хозяевов. От какой-то мне турели. Ну вот я имею в ввиду... Вот, вот ты вот так лети, вот так все правильно. И вот теперь на коптеры. Тан-тан-тан-тан тан, -тан, -тан, -тан тара Тут у меня просто ППС нет, слышишь? Я так лыгаю, он вышел Я в лагах погиб и дверка остался один Тащить эту ситуацию Там еще один Билова. еще раз. Я могу улететь. Тебя забрать. Давай, давай, давай, я жду тебя. Наверное, не знаю точно. конечно, сражался как лев, но свалить оттуда шанса практически не было. Я уверен, что есть те, кому было действительно интересно, что находится в центре этого домика. Да что сказать, мне и самому было интересно. Поэтому я поговорил с кланом 90, и они провели мне небольшую экскурсию. Сколько вас вообще играет? Вормик. У нас немного онлайн-людей, потому что у всех работа, у всех учеба. Мы этот момент выжидали, наверное, очень долгое время. Мы хотели бахнуть у вас магазины сверху и думали, что там скраб будет. И на этом хотели закончить игру, типа. А тут мы увидели то, что у вас двери открыты. У нас в Хеле скраб был. Ящик скраба в нем лежал. Там ящик скраба лежал. Все изучались. Мы стараемся отыгрывать здесь... Я, я без шуток, захожу к вам, у меня 34 FPS прям сейчас, ну типа, я не знаю, как вы вообще в этом доме живете. 70... Не, это еще, это еще ерунда. Подожди, у вот. меня... турели в этом лайк, было, было у кого как. Это ты называешь мало, да? Это мало, я понял. так. Так, вроде, вроде на первом этаже гантрапов нет. Это первый этаж, если что. Это не мейн лут. Ну я так чисто погляжу, я ничего даже брать не буду. А мы вот здесь уже были, да? Мы уже здесь были, да, Да, да, да, мы здесь турели взрывали у вас. Как оказалось, основной лут у них лежал реально наверху, просто в открытых ящиках под турелями а снизу лежали какие-то компоненты и пушки. Но ресурсов юнькнули мы у них огромное количество. Напоследок мы с ними сфоткались, и так эта история подошла к концу. И от такого вайпа даже робот Кава был в полном шоке. Это был мой последний вайп. Я удаляю рост. Надеюсь, эта история вам понравилась, ведь чтобы ее отснять, мы прошли 10 дней ада. И не забывайте, что у дверки тоже вышел совместный видос, в котором было не меньше контента. Переходите к нему, наслаждайтесь видосом и передавайте ему большой привет. И не забывайте вступать в мой телеграм-канал, где выходят различные приколюхи. И если вы хотите увидеть еще одну коллабу, давайте наберем 100 тысяч лайков. Всем пока.